Mm. Mm. Так, вам сначала что-нибудь более серьезное или что-нибудь попроще? Ладно, давайте все по очереди, просто что-нибудь серьезное. Что-нибудь серьезное, что-нибудь серьезное попроще. Но попроще. Ладно, давайте начнем с самой старой песни моего репертуара. Зимних, да я ее не пела. А может обычно? удобно? Здравствуйте. сахарной, снега хрустящего. Сжигая ноги босые холодом а до всех бежать в чашу леса спящего Будет кровь из как стучать кузничным молотом Дух перевести на коряжене у ручья Выплакать ему свою беду необъятную Что скажите делать-то бедной снегурочке Коль ей пошла зима двадцать пятая Детство кончилось, девка на выдохе, Звать тебя теперь по имени-отчеству Женихи тут, парни видные Только умирать стать, и как не хочется Снега ком в руках не растает по вешнему Если не согреть сердцем корочку слабую Выбор не либо тебя, либо вешайся Либо доживай век свою снежную бабою Дед сурово хмурится черными тучами Матушка с отцом где-то на южном полюсе Снежной королевой из тебя не получится лед в ручье под тобой не расколется Отчего судьба не устроена иначе Что за жизнь тебе не любить, плакать, мается. Вот и все, не решай, видишь, даже ручей молчит Только снег в песочных часах